Я хочу, чтобы вы представили себя с подвижником Пророка Поставь себя на место Вахши ибн Харба, убийцы родного дяди Пророка Ты тот, кто вызвал горе у Посланника Аллаха убив одного из Его самых любимых людей. Однако ты по-прежнему имеешь надежду и шанс стать лучше, двигаться дальше. Аллах не испытал тебя этим для того, чтобы ты потом застыл на месте. Аллах не повелевает тебе после совершенного греха терять надежду на Его милость и опускать руки. Пойми, что Всевышний Аллах – прощающий. Если ты страдаешь и переживаешь из-за того, что действительно произошло с тобой, то милосердный воздаст тебе благим за твои страдания и переживания. Вознаграждение от Аллаха непременно ждет тебя. Если тебе мучает сожаление о том, что ты где-то поступил неправильно, либо не сделал что-то, иногда бывает, что мы думаем, вот если бы тогда я поступил вот так, то все было бы по-другому, и занимаемся самобичеванием, так помни же о предопределении Всевышним для каждого человека. Суть в том, чтобы ты от сожаления и тяжести своих грехов не потерял надежду в милости Всевышнего. Вместо этого пользуйся случаем и развивайся, размышляя о том, что предопределенное Всевышним непременно сбудется, и Всевышний Аллах по Своей мудрости и щедрости уготовил тебе испытания и вознаграждение за Него. Что касается беспокойства за будущее, Людям свойственно волноваться и тревожиться о том, что их ждет в будущем. Но ведь Всевышний Аллах могущественный, и все подчиняется Ему. Беспокоишься ты или нет, произойдет то, что пожелает Аллах. Тебе лишь остается быть терпеливым и переживать испытания угодным Всевышним образом, уповая на Него и воздавая хвалу за блага, которые Он дал, и за испытания. Когда ангелы подходят к человеку, который находится при смерти, они говорят ему «Не бойся того, что тебя ждет впереди». И не печалься о том, что осталось позади. Человек задается вопросами, что произойдет с моими детьми, что произойдет с моей женой, что произойдет со мной сейчас, что меня ждет. Но теперь, с его стороны, не может быть каких-либо действий, и остается лишь надеяться на милость Аллаха. Передает от табари от ибн Аббаса, да будет доволен им и его отцом Аллах. Послал ко мне посланник Аллаха, алейхиссату вассалям вахши ибн Харба, убийцу Хамзы, чтобы призвать его к Исламу. И вахши послал меня к нему, алейхиссалату вассалям. «О, Мухаммад, как ты призываешь меня к Исламу, если ты заявляешь, что тот, кто убил, совершал акты язычества и прелюбодеяния, получит наказание за это, его наказание будет умножено в судный день, и его наказание будет вечным? Я делал все это. Есть ли какое-то послабление для меня?» И Всевышний Аллах не ниспослал. إِلَّا مَنْتَابَ وَآمَنَ وَعمِلَ عَمَلَ صَالِحَ وَمِلَ عَمَلَ صَانِحًا فَأُولائِك فَأُلَاائِكَ يُبَدّ اللهَّ سَاتِم حَسَنَات وَكَانَ اللهَّهُ غَفُورَض وَحمَا это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий и милосердный. И сказал Вахши, ⁇ О Мухаммад, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно, это трудное условие. Я боюсь, что не справлюсь с этим. И тогда Всевышний Аллах не спаслал.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 И потом сказал вахши: О Мухаммад, я не знаю будет ли мне прощено или нет. Есть ли что-то еще кроме этого? И Всевышний Аллах не спасал. <связывая> Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистину. «Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный». И сказал Вакше, «Этого достаточно», и принял Ислам. И спросили другие, «О посланник Аллаха, нас тоже коснулось то, что коснулось Вакши». И он, салляллаху алейхи саллям) ответил, «Это касается всех верующих».